Я такого вообще ни разу не видел, честно. <свес> Друзья, всем привет! Мы находимся в баре «Дорогая я перезвоню», который любезно нам предоставил площадку для проведения нашего первого турнира фратрии по киберспорту, конкретно по ФИФЕ. Абсолютно точно красная карта. По последней надежды. Классика футбола в последующем удалении. Я так И, конечно, хотелось бы отметить наших спонсоров. Это магазины Руссультра, Сифрат Решо, он же «Спартак Store. Магазины, которые предоставили нам подарки для победителей и призеров турнира. Такие передачи всегда для первого раза организация, в принципе, неплохая. Конечно, пару плойк не хватало и джойстиков, но это все дело поправимое. Думаю, в будущем будет довольно-таки интересно причем больше народ кому нужно выиграть Блин! Так, а... если он выходит он, если нет, он на футбол парни у нас турнир по продолжается и пару слов от одного из организаторов и моих друзей антона парни здорово закончился у нас групповой этап вот. никто не набрал 9 очков все очень было упорно интересно сейчас будет самое Привлекательно интересная, чтобы плей офф Самое привлекательное и интересное на камере сейчас будет. Отлично, отбор, но мяч ты кому-то ты Продолжаются матчи через финала. Все как тяжело играется, да? С переменным успехом. Ну ты что думаешь? Я ничего не думаю, я вообще деградант и мысли мои головы не приходят. Просто То есть ты случайно здесь оказался, да? Ну да, абсолютно. Шел и решил зайти, да, тут фифа. Каким ты парни, да? нами <смех> <смех> Комментатор Матч ТВ Филипп Кудрявцев Но Я не думаю, что там отдельный отдельно именно Ну вот просто я слышал мнение о том, что именно вот в центре не хватало вот такого связующего игрока, который мог бы весь центр сковать у нас что ли, игроков, которые могут из центра что-то создать? Вышел же вышел который красивый момент создал, сам бывает, что не получилось. Промис, вчерашний гол, его игра. Вернулся в состав. полноценно набирает форму, но я все-таки еще не набрал. Ну, Промис, нападающий такого человека нужен гол, чтобы себя почувствовать уверенно. Как тебе турнир, как твои выступление сегодня? Расскажи пару словам. Что? Играй, играй, грай! Сюда смотреть? У меня одна победа, одна ничья. Шансы хорошие. Ну, для Зачем, шанов, ну как число. минимум зрительских симпатий я уже забрал. Ну Офей. это мы видели, да. Ну ты думаешь, поднимешься ли сертификат, сертификат. А мы. Да, сертификат на тысячу я То есть третье место? Нет, зрительских симпатий. Я не то, что уверен, но я изначально иду иду за победой. Где Вообще. бы ты ни было, там победа. Игра да, всем забывается, результат остается. Победа. Спасибо, Степан. Продолжаем матч плей офф К нам на матч плей офф заглянул Серега Кефиром, известный вам. Ну я думаю, всем Фиферам, как правильно. Да, Фиферы. Фиферы, Фиферы, Фифером. Фифер, фифер, да, фифер. Серега приехал на матч плей посмотреть, как проводится турнир, поддержать нас, можно сказать, в наших начинаниях. В не, не все равно не, не можем не затронуть, Серега, твое выступление в эфире, все знают, все смотрели. Я думаю, большинство фиферов наших, не только следили. Не, я знал свои силы еще изначально на турнир, я уже и рассказывал везде, я рассказывал, что у меня подготовки, на подготовку времени почти не было. Просто кто не разбирается в FIFA, есть разные режимы FIFA. То есть вот как вы сейчас сыграете, это обычный режим, где товарищи матчи, команды с настоящими рейтингами, есть режим Ultimate Team, где Выбираешь свою команду, там покупаешь всяких игроков за реальные деньги. И есть режим 85, который мне, ну, новинку, так можно сказать. Я уже плодотворно работаю над, над ошибками, готовлюсь к турниру в Казани, который будет через две недели. Организаторов ППЛ российского футбола, например, Лига наша всеми любимая и победитель турнира, который будет проводиться в Казани через две недели, отправляется на отборочный этап на чемпионат Европы. Поэтому, ребят, следите за новостями, следите за турниром и поддерживать «Спартак-Москва» и «Серегу Кефира». Друзья, у нас закончится первый полуфинал. Первый финалист нашего турнира – Денис. Пару слов, как тебе турнир? Что ждешь от финала? Ну, для первого раза вполне приличный уровень в Можно было побольше зон сделать, конечно. От финала только победу. За какую команду играешь? Зрял. Все матчи зрел? Нет, за Манчестер тоже играл. Хоть одну игру поиграл в группе? Нет. Yeah. Понял. Ну, успех в финале. Посмотрим, кто там твой соперник будет. Как раз вот за нашей спиной выясняю, кто будет вторым финалистом. Закончился второй полуфинал. Ярослав у нас в финале. Все на высшем уровне, как бы, и все соперники одинаковые уровня. То есть очень было трудно на самом деле играть. Сколько побед тебя ну, Даже не помню. Ну, не проиграл, да, никому? Нет. А за какую команду играл? За Мачевский, Красавец. Я, я, я У нас тут в программе финальная игра, где встречается два болельщика Спартака, два типерфутболиста. Играют Манчестер и Реал Мадрид. Здесь сосредоточенные лица. Вот ну, этот моспокухи сидит, по нему видно. А, вот, а тут напрячься чуть-чуть, конечно. Ну, да нет, конечно. Пока по нулям. 35 минута, 0-0. Игра была равна, как говорится. Переходим в парня. Матч за третье место. 2-0. Реал Мадрид. Все хорошо. Возвратительно. Но мы ведете 2-0. Ничего не значит. Поближе мне настроение, да? Абсолютно. 3-0. Ну, по-моему, понятно, кто занял третье место, Степан. Третье место это. Я вас тоже поздравлять не буду. Хайн. Ты опять спокоен, да? Что хочешь, пять рублей сертификат или 3 да, ты, наверное, любой сертификат. А да. уже, поделили, уже А, уже все, да? Такой турнир бывает у нас. Я, я, я в этом и участвовал даже. Я хочу серпинать. Может, Нужно в конце мой, смотри. Крайбой? Опа! Вот забил. Как ты и говорил, ну сам себе. 92 Я <с establish> вперед. 92 минута. Не только Опа! Objetivo, Манчестер, да, красава. Yeah. На 90 й на На 90 минуте. Какой, да че, он, он как сидел, так и сидит. Братан, Спартак чемпион, он знаешь, типа... Ну ладно. Well спартак чемпионат выиграл, он как сидел, так и сидит, нормально. Вот это прикол, да, спорт? Волновок, я ходил за невооруженным флагом. Давай, давай. Давай, миллионов, Красавчик! Есть! Красавчик! Хороший! Все спокойно. красивые, красивые. Ой, ебалай! Я хочу, чтобы били вратари. Хочу, чтобы били вратари. Это Роборту Гаврой. Это последний полевой игрок. Последний полевой, да. Удачи! Брат, я тебе буду справа Да! Все, все. Хорошо, Молодцы, парни, да. Реал Мадрид чемпион первого да, да, первого он? турнира фанатов Спартака он по ФИФА и сейчас у нас будет небольшая Поверь. церемония награждения. Турнир закончился, прошел интересно. Финал, я думаю, вы все видели. Спасибо большое. Я удаляюсь из кадров. У -у -у -у -у. Друзья, да, этот это турнир не, не состоялся бы без наших друзей и наших партнеров, магазинов Русульс и Фратри. Они подготовили для вас подарки. Так, За третье место у нас третье место у нас Степан Займер. Да, Степан, поздравляем. Здравствуйте, Степан. подарочный от Фратри на 1000 рублей. Там есть крутейшая футболка. Я думаю, что... Ну, магниты придешь. И и магниты, да. 3000 рублей, это сертификат от «Русс с наших друзей. Спасибо. Набор наклеечек и сумочка. И сумочка. За третье место тебе даю право выбрать сумку самому. Ну что, и, и Самое и, опасное. Алло. вот ну, пожалуй. И набор наклеечек. На самом деле, честно говоря, мой фаворит турнира. Ярослава аплодисменты Спасибо, тоже от нас Я и красава. У нас 1000 рублей от магазина Фратри, то же самое у нас 3000 рублей от это магазина Rusultras. С... Приоденешься на осень-весна, лет, лето-зима. Выбирай сумку, пакет, парни, чтобы удобно было, тоже Rusultras предоставили пакетики. Вот. И победитель турнира, наклеечка. наклеечка. Я вижу, что ты человек, который любит наклеечки. Денис. Денис, 5. рублей. 10 тысяч рублей, на 10 тысяч Денис приоденется, спасибо магазину Фракри магазину Рус Ультрас Денис, поздравляю, красавчик, это тебе, тебе сумка какая осталась Выбирай сумку, какую да. вот. выберет сумку в пакет Вот, пакет, все в пакет, сумку тоже в пакет Хочется отметить, что Денис выиграет второй раз уже на открытии, был турнир по их боксу, и он делает золотой дубль. Все красавчики, а похлопаем друг другу, да? И да. Сереги нашли, да? И оператора. Смотрите дневник фанатов, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все нормально, Серега волновался больше. И... Все, Серега, ты не медленно, и Серега,